Ребята, это очень короткое видео, но оно очень информативное Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего К вами я, Интересный, и сегодня я нахожусь на своем же сервере Дир И почти под каждым стримом под каждым видео, ну почти, не говорю что под всеми пишут, но почти под каждым мне пишут, что типа добавь меня, пожалуйста, на твой сервер где ты играешь и так далее Сразу же я решил сегодня ответить на все эти вопросы и рассказать новый способ попадания на этот сервер Давайте начать я хочу с того, что теперь я играю на своем приватном сервере. Играю я у себя, он уже открыт очень давно, поэтому но и я продолжаю и буду продолжать играть на нем, Что просто так вы меня не сможете, ну, перебросить на другой какой-нибудь сервер. Ну, если мне, конечно, он сам не понравится, но даже я если буду играть, то я буду играть очень редко. И сразу же отвечу тоже на второй вопрос. Как же сюда попасть? Я, мы сделали новый способ, теперь очень да, ну, очень Через долгое время будет новый набор на этот сервер, поэтому я решил для вас сделать, как вам сказать, специальное время, когда вы сможете попадать на этот сервер. Вы хотите узнать же как? Наверное, ну, много кто хочет узнать. Э, да, конечно, они потом будут не играть, но все же. Давайте я вам расскажу. Сначала давайте спрячемся на сервере, а то а тут мне не нравится, когда по пустыне я строю одну интересную штуку. Не буду рассказывать, какая и когда и что и как. Ну и ладно. Смотрите. Значит, теперь, когда уже вы заходите под это видео, в описании написана ссылка на специальный, как вам сказать, на специальный... Discord, да, на дискорд пользователя Под именем Администрация Дирм Кто же это такой? Это тот человек, который Как раз вам будет отвечать и говорить Попали вы К нам на сервер Или нет То есть Когда вы под это видео заходите Там уже это как раз будет написано После этого вы Сейчас я вам даже это покажу. После этого, если вы находитесь на компьютере, вы нажимаете «Друзья», «Добавить друга» и отправляете вот на этот id -шник. Можете его скопировать в описании, как раз наш пользователя. Отправляете запрос на дружбу и вот э, я. Ну и мне приходит этот ваш запрос на, как бы вам сказать, на дружбу. После этого, вот на этом, вот как раз я сейчас нахожусь на этом сервере, администрация ДИРМ, вы пишите этому человеку, вот, э, что, привет, я хочу, я хочу попасть на сервер. Все, Вы спокойно писали, мне приходят сообщение, если я буду отвечать сразу же, говорю не сразу же, может позже, может ближе, не знаю. Но, дальше, после этого вы спокойно вам отвечают, там разные вопросики вам задают типа, Готовьтесь, что вам может долго отвечать, может быстро. Объясняю, почему, от чего это зависит, вам ответит быстро или долго. Это зависит от того, как же, например, я или администратор, который сидит под этим дискордом тоже, занят. Не надо, я сразу же говорю, если вам не отвечают в ближайшее какое-то время, не надо там строчить миллион раз, что Эй, когда ты меня добавишь на сервер» и так далее. Ребят, то, что вы строчите Эй, когда ты меня добавишь», сразу же вы вообще отлицаетесь, ну, как бы, ожидания на очень долго. Вообще не пишите это Эй, когда я попаду». Не надо вообще ничего писать, просто когда вам напишут, что ожидаете, вам ответят. все сидите, ожидайте. Вам ответят в течение неск... дня, либо когда я освобожусь вечером. Но всегда я буду, наверное, после каждой заявки чекать уже вечером. То есть, вот, например, сегодня мне отправили несколько заявок, я снимаю в воскресенье. Значит, в воскресенье вечером я чекну все заявки, всех добавлю туда-сюда и так далее. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос и сразу же хочу также ответить на вас следующий вопрос. Почему же такое короткое видео? Я хотел вам просто все объяснить. Но я вам так скажу, что, наверное, в среду или в четверг выйдет новое видео по мини-игре. Только, конечно, скажу, что оно записывалось до Нового года еще. Поэтому там будут несколько, может слов про Новый год. Но ничего страшного. Я попытаюсь это все вырезать и так далее. Ждите новое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Набиваем 1500 подписчиков за этот год.